таблица совета руководителей. Что это такое? Вот вы в своем отделе, в своем направлении, в своей команде, вы внедрили электронную доску. Но у вас в направлении множество. И команд соответственно множество. И у каждой команды есть своя доска. Но как вам быть, если вам необходимо договариваться о приоритетах между руководителями, между своими службами? У каждого на доске 20 задач, а может быть и 50 задач у каждого руководителя в его подразделении. Но погружаться во все эти задачи нет никакой возможности, потому что вы в предметную область соседнего подразделения ну просто физически влезть не сможете. Но при этом мы должны договариваться. И как же быть? Нужно о приоритетах договариваться, но погружаться нельзя. И для того, чтобы эту проблему решить, мы организуем каждую пятницу планирование между направлениями вашей компании, где каждый руководитель будет вытаскивать только 4 ключевых приоритета, по своему направлению, внутри которых будет скрыто, конечно, там десятки задач на ваших электронных досках, но 4 каждый будет вытаскивать на общий свет для того, чтобы вместе договариваться о приоритетах, и со временем за 6 недель мы вместе вот эту привычку сформируем.